Если умолкли берез слова и думай не все, мысли плетьми поберись, Земной душ на стен, когда застрял я на пол и даже цель. Помогает себя найти лишь она. Ой моя гитара пой, как люблю я голос твой, дали-дали мы с тобой видали. Остаюсь тело, устал от вечной возни. Я иду с бараком, пустые сонные дни. Когда уже надоело все, когда сломался искрис. Беру я ту, что меня спасет от тоски. Ой, моя гитара, пой, Как люблю я голос твой. Дальние дали мы с тобой видали и всегда, да, ты была со мной. Была со мной, была со мной.